Здравствуйте! Здравствуйте, товарищи. Сегодня у нас 20 июня 2017 года. Но это не точно. Почему не точно? От какого числа считать? Это григорианский календарь. Никто не знает, как на самом деле. 137 дней до новой исторической эпохи. У нас 22. -го выходит на свободу. Откидывается, да, как у нас Мешт тут уже нашли. Да. Со, со второго спецприемника я пытаюсь понять, это улица Мневники 6 или <laughs> нет. Ну 6, наверное. Ну да. А улица... Вроде говорил. Да. Так, маршала Жуков сюда мы поворачиваем. В общем, мы да, вывесим сейчас, это сейчас сообщение. Мы вас, мы сейчас расскажем. Я пока по поводу того, что вот там нам пишут разные замечания, что мы с Костей там что-то веселимся, пока Мальцев в тюрьме. Но я, я хочу сказать, да, что а о чем нам плакать, что ли, сопли размазывать полициям? Мы люди, так сказать, взрослые, да, и считаем, что революция это не только красиво, но еще и весело. И поэтому нечего нам плакать. Поэтому Улица Мневники, дом 6, корпус 2. Итак, четверг. Это будет послезавтра. Москва, Россия, Мневники 6, корпус 2. Там ä, произойдет выход на свободу 15. Мальцева Вячеслава Вячеславовича. Да. Мы 10, должны да, превратить да? это в большой праздник. В очередной раз. 15.10 15, 10 да. Значит, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать о том, что мы очень плохо подписываем петицию. Сегодня поступили ряд звонков с вопросами «А как?», «А что?», куда?», «Зачем?». Возьмите товарища, который разбирается в интернете, возьмите племянницу, племянника, сына, дочь и попросите помочь в этом. Еще хотелось бы заметить, что после того, как вы забиваете имя, фамилия и e-mail адрес на сайте Белого дома, нажимаете кнопку «Подписать», вы отправлять вам письмо отправляется на почту. После этого вы должны открыть свою почту, которую вы указали в петиции, в подписи письма и от... накликнуть на первую ссылку. Тем, кому непонятно, кому визуально требуется это, то у нас есть видеоинструкция по тому, как записать петицию, подписать петицию. Подписывайтесь на канал за главными буквами Арт Подготовка. Ставьте лайки. Нажимайте ссылку «Поделиться», делитесь видео в соцсетях, что еще. Также вы можете задать вопрос в прямом эфире, ссылка под видео также – это задать вопрос в прямом эфире. И также у нас есть валюта будущего, которая называется «Ривкоины». Условия и все написано на сайте «Ноу no там также есть ссылка. Что у нас еще? Из ну еще. Давайте к новостям, а там по ходу посмотрим, как. К новостям как. Я сегодня э, слышал программу по поводу решения ЕСПЧ по закону о гей пропаганде ну то, что 50 тысяч евро присудил ЕСПЧ э, трем э, геям или они не геи, ну в общем активистам. Вот а, там же разница. Ну, ну, есть да. геи, а есть просто активисты. Ну, может, ну да. Я не хочется на личности переходить, но у нас тоже есть человек, который поддерживал их, но вроде как он сам не так. Да, мы сейчас не об этом, а об этих 50 тысяч. Я просто интересно слушал, если кому интересно, как Милонов говорит, да, но он там, конечно, развернул целую историю по поводу того, что. Эти трое чуть не ограбили весь российский бюджет, и сейчас за 50, короче, этих непонятных тысяч евро, ну, в общем, короче, пенсионеры все погибнут, как один. Но вообще, тема интересная, потому что мы ее э, связывали, начинали говорить про геев в Чечне, да, и что есть... Э, Специально, я сейчас не говорю про эти конкретно людей, да, но есть специальные люди, которые делают заявки на гей-парады специально в таких местах, где их точно никто не поддержит. Ты знаешь да. об этом, да? А потом подают в суд. Причем не приезжая. В Чечне был точно так же: они подняли всю эту фигню, вот эти активисты, так называемые, да, и они а, просто, ну, прислали там бумажку и говорит а разрешите и с этого все началось весь скандал а для чего они посылают для того чтобы потом выиграть если вы еще денежку вот так вот я сейчас не антигейскую пропаганду Но ты это хорошо да? это хорошо это такая же молодая болезнь нет я не к этому я говорю что это шантаж корпоративный нам он -то тоже особо не нужен ну он шантажирует путинское государство ну и наше что же будет шантажировать ну, дальше разберемся Хорошо. Ну, ты сказал, я тебя за язык не тяну. Будешь разбираться ну, с народ геев. Разбираться. Ты будешь уполномоченным по правам геев. Я найду уполномоченного. Это хорошая жирная работа. ты Нет. Как говорят, лучше не трогать длинный полк. Мосгорсуд продлил срок заключения под стражей Никит Белых. Да, сезон будет оставаться как минимум до 24 сентября да ну и как раз ему до этого времени я думаю все-таки придется решить для себя он с 5 ноября с нами или нет хотя ну, на мой взгляд он уже внутренне давно согласился Я, на самом деле не знаю я так скептически отношусь к тем людям которые зарабатывают ради зарабатывания которые не хотят вкладывать душу какие-то да он ты скажет, что он хотел вкладывать душу понимаешь не знаю. Возможно. Не знаю, да. Курс рубля и цена на нефть обновили многомесячные минимумы. О, вот, да. согласно данным Московской биржи, евро впервые с начала декабря стоит больше 66 рублей, а доллар больше 59. Ну вот... нас началось. Да не ну нет, если она начнется, мне кажется, будет очень резко подниматься. Нет, это такие стандартные колебания, плюс-минус два. Там же там умные, там аналитики, конечно, говорят, там сначала должен быть скачок, проверка, способна ли валюта идти или не идти, потом кто-то ее скупает она еще ниже опускается, и потом вроде бы как старт. Там какие-то плечи, зигзаги. В, в, в рамках в, вот нашей биржи, да, в рамках рублевых торгов, у нас, к сожалению, на бирже есть один самый главный игрок. Это, собственно, Центробанк. Ты знаешь, да? И этот игрок контролирует большую часть, ну, по крайней мере, блокирующий пакет транзакций всех имеет. Поэтому говорить о том, что там плюс-минус 2 рубля, это, ну, как бы, уже ими не контролируется, невозможно. Они сами могут устанавливать, понимаешь, ну, с помощью интервенции и так далее. Это они зарабатывают на подъеме, на падении курса и так далее, и так далее. Просто есть какие-то, да... Там у них текущие задачи. Когда они будут не справляться, тогда это будет в разы сразу, ну вот как в прошлый раз. А пока что они могут держать любой курс. И любые колебания, это их колебания, собственно. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну как я вижу, да, я же не Димура. Хотя вот Демура нам все прогнозирует, что скоро 120. Ну, скоро, не скоро. Посмотрим. Так. О, у нас э, новости Кирилла Серебренникова не будут все-таки подвергать уголовному преследованию. Все-таки от него вроде бы на самом высоком государственном уровне от преследования... Ничего не знаю, Расскажи. Отказались. Да нет, на самом деле ничего не отказались. Опять это заявление, э, ну, как сказать, одни говорят, мы не будем, да? Ну как, а Путин сразу сказал про него, дураки там, ну, в смысле, mm -hmm. что полезли там mm -hmm. что-то такое. И чё? Ну ничего же не произошло, месяц все равно они там прибушили Сейчас одни уйдут, другие зайдут. Ты же понимаешь, уже если уже зашли, то все, птички, птички пропали. Пишут опять эхо. Болодь, позовите. Эхо? Ну, пишут эхо, арт подготовки. Видишь, эхо, эхо, эхо, эхо. Ну, я не знаю. вот я думаю, что да, мы их так поворачиваем. Они друг друга, наверное, наводят. Так, может быть. Ну, как-то как так, так, так, так, наверное, да. А, мне сегодня попросили озвучить письмо. Значит, сегодня судом Краснодара судья Дученко. Может, там мне не поговорить. Судья Дученко Ю.Л. при прокуратуре, при прокуроре Швейба Р.В. Вот это все русские в Краснодаре. Заметил, да? Посадили на 10 суток координатора прогулок и координатора арт подготовки в Краснодаре Кудееву Наталью. По статье 20.3, часть 1, за перепост картинки ВКонтакте, Наталья заявляет, что картинки не постила, значит наши дружественные полицейские сами запостили экстремистскую картинку, сделали скриншот и поставили человека под статью. Это тут кавычки написано, но я понимаю, что это с их слов. Просьба оказать материальную помощь для Натальи, карта Сбербанка. Я сейчас несколько раз в чате ее продублирую, а вы, пожалуйста, распостите. Угу. И, Наталья, наш соратник, организатор прогулок в Краснодаре. Так, от ответственность народного гнева не уйдет. Не ждем и а готовимся. Да, если есть там адвокаты, желающие заняться этим. Ну и мы тоже поможем, естественно. Да, мы Нет? также поможем. Напиши. А Наталья написала. Наталья, да. Ну, на самом деле, видеть от кого сообщение. Давайте я зачитаю. 42, 76, 32, 0, 17, 41, 73, 80. Мы благодарны за любую карту Карта Сбербанка, да. Вот пишут, ждем евро по 200 рублей. Ну, хорошо. Мы не ждем, а готовимся к евро по 200 рублей. А я не знаю, сегодня можно раскрывать, нельзя. Зашел, значит, спецприемник Мальцевов. Сотрудник такой распахнул так пиджак. Говорит, у меня, видите, ничего нет. При этом у него сумка такая была здоровенная. Говорит, Вячеслав Вячеславович, расскажите, просто, как начнется, как будет проходить. Я вот боюсь соврать, я рассказывал с рассказанного, с рассказанного, с рассказанного. В общем, через десятые руки. Как будет проходить пятая один... революция 5 -го, 11 -го, 17 -го. И Вячеслав Вячеславович дал ему полномасста... полностью развернутый ответ про выразишься. Ну, как оно будет происходить? Про он ему ответил или не ответил? Он ему ответил. Вот слова слова донесли же ведь точно, я просто их забыл. Типа идите в жопу или нет? он ему хорошо ответил Про классовое неравенство, про про то, что Путин он самый главный революционер что, кровавая революция будет или не кровавая, решать это владимир владимирович он никак не не мальцов. Ну а как революция начнется Ты как думаешь я думаю что революция начнется естественно со всего лишь если не предложил на выпуске календарик где каждый день отметить там красным кружочком и написать красный кружочек да, митинг митинг все и время каждый, каждый день, день где-то происходит какой-то митинг вот собственно все будут красным а это уже каким-то да? Ну да. а потом и раз... И шестое. шестое. А, шестое, кстати, она в государственных календарях тоже красная Нам привезли просто с Госдумы ежедневник. И там шестое число красных Праздничный день. Да это вроде как понедельник. Ну да. Так, так хорошо. -го -го. Опять звук нас ругают Я не знаю, что не нравится, ребята Я, я даже вот Валу сейчас поправит. Мы даже как-то. Чуть балет. Да, если бы мы от нас, от нашего балета Лебединого озера что-то зависело бы, мы бы его включали бы. Вот Мельхиданское пишет, ребята, никогда не пытайтесь жестко жестко русского мужичка что и не пытаетесь жесткого русского мужичка парадокс в том что мужик русский если его стыдно по делу всегда найдет отмазку и на зло сделает наоборот такая вот психология нашего народа Последний Стоит нет но то что, что дух противоречия естественно развит в народе это безусловно но это ну, как бы сказать это нормальная непосредственная реакция ну а что, если человек. Ну, это же от ну, такого нормального состояния человеческого от упрямства идет, да. Ну, да. То есть нежелание э, смиряться с, ну, с тем, с чем ты не хочешь мириться. Это когнитивный диссонанс, так называемый. Да, может быть, э, человек не всегда прав в этом, но вот есть такая национальная особенность, что что не, не хотим насмеряться. И, кстати, и э, э, как э, те, кто, кто мы называем, мы называем вата, ВАТА, именно их ловят именно этом, на этом, этом центральные нас средства нас массовой информации, информации, Киселевщина и Соловьевщина. Они же и говорят все время, мы не смиримся с тем, что против нас Соединенные Штаты. Но ну, просто они не говорят, что Соединенным Штатам на нас вообще ровным счетом наплевать. Конечно. По большому счету. Все, у нас один микрофон. Да, у нас тут перестал... Ох, никак мы не можем с этим звуком разобраться. Да, это нас слегка угнетает. Или не хотим? А, вот фонд «Соцгорпроект» подал досудебные претензии к политику Алексею Навальному. Это фонд Ильи Елисеева, про которого говорилось в, в фильме «Он вам не Димон». Да? Ну вот. На, а, на Елисеев, этот... который одноклассник Да, одноклассник, на него все, все Оформлено, вот э, Досудебные претензии, это означает Что это никакие не претензии, но это угроза Обычно, ну в смысле, что мы говорим Давайте там типа э, Нам денег или отказываетесь от своих Этих или там что-то Ну забавно, такое. Медведев говорит, я тут ни при чем, там какой-то Компот, да, тут все-таки всплывает Елисеев. Елисеев, сначала Значит был Усманов, теперь Елисеев На самом деле тоже такая легкая истерика Попытка отмазаться со всех сторон не привлекая главного фигуранта к этому вопросу. Но это на самом деле не так не так. Медведев, тебе страшно. Я тебе сейчас подскажу, ты только ты Путина скажи, Путин во всем виноват. Медведев. И будет у тебя счастье. Кто? Я скажу. Не, Медведев пусть скажет, что это а -а -а. не Елисеев и не ну, да. Бурханыч, а это именно Путин во всем виноват. Это, это было бы, конечно, сильно, но я думаю, что это нам придется долго ждать. Это если мы его так уже как сказать, захватим и будем так, знаешь, делать и что ты говоришь? Да не, но это ты согласен же, что это единственный выход для Медведева скинуть сильно Не знаю, не продаст. Ну просто побоится. Ну, можно можно из-за бугра, через iPhone. Нет, когда Когда Путина не будет, ты увидишь, как понятно. Потому что не важно, что он расскажет. Не, он там из-за границы будет рассказывать. Не знаю, откуда. Северной Кореи. Да, и вот этот вот, значит, Илья Елисеев потребовал удалить ряд, ряд материалов там. Ну что удалить? Вот он же сказал суду, что он не удалит. А тут досудебное удаление. Я ни, никак не понимаю, почему они все время это вот, ну, они правда решили, что если мы больше будем об этом говорить, значит, соответственно, меньше об этом быстрее узнал. люди все забудут про это дело. Да нет, но они молодцы. Они же молодцы. Но с другой стороны. Том скажут, что мы им платим за это. Да, они нам платили, есть такой вариант да. Но а, есть также Все-таки, ну, как бы Элемент усталости, то есть Нельзя людей долго на одной сенсации держать Димон все-таки сенсация 26 марта, и как показал 12 июня, при всех наших Ну, так сказать, и навальновских И попытках, все равно Народу было, как ни крути, меньше Ну, и предполагалось, что Будет меньше, Но потому что оно же должно, интерес должен подпитываться. Нельзя все время на демонии, на уточках выезжать. А у нас пока других материалов нет, все ждут, он вам во не вован, но пока его нету. Будет, как думаешь? Я бы на самом деле, вот, на мой взгляд, если честно сказать, да, да коррупция, это, это такая удобная мишень для политической борьбы, но надо понимать, что это вот самые верхушки, да, ну, что это э, зависит от, от системы, и коррупция, ну, если у нас капиталистическая система, то коррупция будет всегда, поэтому мне кажется, что сейчас для Навального, по крайней мере, и для его сторонников, ну, и для нас тоже, если мы говорим с, с этой стороны, что, что главной мишенью для удара должна стать избирательная система прежде всего, ну, то есть, вот, э, неважно, зарегистрирует Навального или еще кого-то, или не, не зарегистрирует избирательная система не пропустит никого там, даже близко. Поэтому никакого смысла не имеет регистрироваться в Памфиловском избиркоме, да, если, э, ну, если нет нормальных выборов. А их не будет. Вы все об этом прекрасно знаете и прекрасно представляете. Поэтому я считаю, что э, если они хотят, ну, фонд борьбы с коррупцией если они хотят как сказать поднять тему то прежде всего они должны поднимать тему с выборами из с, с, с тем чтобы лозунгом момента для них по крайней мере должен стать полностью э, так сказать переустройство выборной системы увольнение всех сверху донизу и создание новых плюс выборность этих председателей избирательных комиссий на всех уровнях и там и на, на на федеральном и на местных уровнях вот вот это должно быть требованием момента и кстати, несколько раз уже Яблоко еще другие партии подавали ну, на признание выборов недействительным, ты знаешь, там пересчитывали, ну, да. там пересчитывали, как люди подходят, да, и говорят, у вас там 200 человек подошло, а 1000 бюллетеней проголосовано. И суд принимает решение, что, значит, вот это вот пересчеты, вот эти, это как бы недостаточно, хотя это официальные съемки на это самое, и они говорят, на 70 участках, по-моему, я, чтобы не ошибиться, Яблоко просчитала, и они по всем участкам сказали, идите в жопу, какие вы выборы хотите для для чего, чего там выбирать ну да При такой выборной системе это цирк цирк более адекватную картину если мы в цирке выборы устроим да и то будет более адекватная картина чем вот то что делают они ну можно выйти в, вот тем мы собственно, занимались на дебаты и высказать свое мнение и спросить дюганова ты за путина или против путина это же было пройденный этап и чего ну, от этого же Коммунистическая партия к нам не перебежала в полном Ну, час, задумались, racina? Рашкина уволили там вроде, еще какие-то перестановки. Перестановки. Я бы сделал на месте, так сказать... Правительству им тоже нужны такие перестановки. У нас еще проблемы с партиями. Партии у нас, ну, у нас, как бы, говорят, у нас тоже многопартийная система, как там. Ну, Только партии у нас в законе, о а партии, вот, например, коммунистическая партия, это не партия демократического типа, это партия замкнутого угу. вот этого, феодального типа. То есть это, по сути дела, секта, потому что принятие в нее, вот как, допустим, в Америке есть республиканская демократическая партия, ты просто говоришь, я вот поддерживаю эти ценности или эти, да, вот я вот этот член, да. То есть этот... не надо в чтобы быть какой-то партией а так она и должна ну, да, быть да. ты просто поддерживаешь некую платформу и говоришь ну вот я теперь за нашего кандидата мы тут праймерис праймерис должны быть а как сделать праймерис в, в, в, в, среди зюганова и зюганова да ну <сослужие> да потому что там нельзя люд, людям просто выдвинуться потому что он должен быть членом там ну или, да ну, да анализы сдать да ну еще какие-то понятно да унитаз принести все все правильно, то есть и эта э, штука, она нужна, она и сейчас бы пригодилась, но ну, я имею в виду при этом э, устройстве, если э, э, э, депутаты бы ее приняли, а депутаты могут сейчас принять, потому что это выгодно и Кремлю в том числе, чтобы партии были открыты да, ну, и, и были внутри них праймери. Близорукие они, близоруки. Ну да, да. Какие у нас тут еще новости? Вот есть, что управление МВД по Санкт-Петербургу признало а, применение вот, да, перцового газа хорошо. в 33-м отделении полиции. Ну, что признало? Ну, мы и так знали, что он там. А кто, а кто должен был этот перцовый газ? Из себя, что люди его выделяли? Ясно, что это... Надо, наверное, посадить. Да, ну, ты понимаешь, на самом деле, я вот тут много как бы копий сломано. Но дело в том, что они же действовали в рамках... Ну, в рамках чего? В рамках своих полномочий. У них очень большие полномочия. Они могут побрызгать в камере, они же на них не брызгали, они побрызгали в той камере, где был э, сумасшедший, да, ну, который там стены. В этом смысле они поступили. Ну, Он отдельно сил. По сидел. Он отдельно сидел. Да, но Отчинение они что скажут? Они когда скажут, по ну, вот, мы, вот ты показывал эти камеры вчера, да? Но ну, вот они тебе скажут, милиции, да, скажут: ну а мы-то чем, виноваты в эти камеры? Камеры ну, не сидели. Сядь... Сядь, они, посиди, подумай, в чем они ты виноват. Ну, как нас сажают? Я там не ходил. Ну ты сядь, подумай, где ты ходил. Понимаешь, есть некие стандарты. да, И соблюдение этих стандартов, это не полиция должна заниматься. да? Ну, в смысле. То есть, если распылить баллончик в одном... Нет, в самом, я, не буду, я буду другого. бесконечно долго. Ты будешь защищать их? Я... Нет, не, да. я не понял. Да. Заказчиком был наверняка Министерство внутренних дел. Заказчиком работа. Ну, скрали они, я согласен. Сделали смету. Ранее, Отпилили, да. эти подписали за откат. Ну так же у нас все делается. Но ну, я ведь знаю, как делать. Ну, я понимаю, но мы теперь на рядовых мельцах. А теперь они говорим... ни при чем. Ну ничего себе. Ну, не, ну действительно, да. всех Причем асматик у нас. Вот, у нас асматик виноват, что он болеет астмой. Вот так вот сейчас был бы Ильич, он бы нас рассудил, жизнь который Владимир, да? Вот там как раз и надо разделять людей на рядовую, как это сказать, на генералитет и рядовой менталитет, да, вот, вот этот вот менталитет, Я понимаю, нет, я не обязательно рядовых, пусть начальника ОРВД посадят. Понимаешь, в этом да, ну так на, надо с него и начинать, как ну минимум. Да. пусть он сядет, посидит, подумает. Потому что это же как раз рокировочка такая, это как раз прием этих вот людей, кремлевских пропагандистов, они тебе подсовывают кого-нибудь, а вот же рядовой пенсионер ну да, да. ногой в ухо получил, он же вот вообще, он за это сам а вы его так, он же такой же, как вы. И ты так, ой, да, он же такой же, как мы, и так далее. Не надо их всех кучу. Вот давайте проведем вот эту самую от полковника и выше. Да? Ну, ну, да. Условно. Говоря, Не, ну, там Они нам полковника. тоже скажут, да, есть хорошие под есть хорошие. Мы хороших выпустим потом. потом. Сначала надо всех Потом. Вот это я согласен. Не, ну они так с нами поступают. Был, не был, неважно. Вот надо понять, кто они. А кто? Начальники РОВД? Я тебе скажу, по большому счету Второй отдельный спецполк СС, который на мневниках находится. Ты отделяешь. На самом деле, они – это мы. Они – это мы и есть. Понимаешь? Это, это одно и то же Ни, Оно никак не разделяется В данном случае Они тебя содержат, и они там же сами сидят В этой камере, они чего хотят, чтобы вот в, Так в камерах было, и чтобы вот оно, оно было плохо, да нет, они хотят, чтобы Как в Америке были Красивые камеры, да, и баллончики Запахом там, я не знаю, ванили И жасмина, ну не знаю, что там это самое. Они тоже хотят так жить Не знаю, не знаю, может быть На мой взгляд, да Живут в говне ну, так это как мы живем Большинство населения ну, да, Российской да. Федерации. Так что тут все. Я не то, что вот тоже гости говорит оправду. Я никого не оправдываю, только на Нет, оправдывает, людей. я в кавычках сказал, поэтому. Ну, да. КНДР несет ответственность за смерть американского студента от Ванбиера. А, вот Вон это вообще, конечно, очень интересный, ну, вопиющий случай. Да? Приехал он в КНДР, не знаю, чего поперся, но, собственно, я понимаю. Учиться вроде. Ну, условно говоря, я понимаю, что учиться это такой... Ну, вот, ну, вот ты себе представляешь? Ну, в Корее учиться не представляю. Ну, я понимаю, да. Если это не шпион сразу, ну, да. ну то как минимум какой-нибудь журналист-блогер, который хочет ну, что-то оттуда... А принести, может быть, агент американский, книжку Писал, например, поехал туда, нет, чтобы... я говорю, если ну, он да. не шпион а, а, изначально, угу. что вполне как бы вероятно, ты правильно говоришь, больше вероятность. что больше он шпион, вероятно. да то все остальное, это вот ну, какая-нибудь попытка чего-то выцарапать такое, на чем можно сделать Бомбу. себе имя. Да, имя. И вот, вот сейчас мне скажут, да он пострадал, да а ты ну, это бомба, самое. Нет, пострадал. надо понимать, зачем он туда поехал, во-первых. Но то, что случай вопиющий сам по себе его, знаешь, за, за что его арестовали? Да, он сорвал плакат на этаже с агитопропагандой ну, политической. -то, в том числе, -то. да. На самом деле, там у них разделенные территории, э, строго ходят, где иностранцы, и где иностранцам ходить нельзя. В общем, он зашел туда. А где нельзя иностранцев ходить? Ну, там в любом помещении есть. Ну, как, как сказать. И вот эта территория, да, как бы считается уже, ну, ты типа переступил черту. Угу. Ну, а там дальше сорвал плакат, какую-то агитацию там, это самое, что-то такое. Он сорвал плакат, видимо, для того, чтобы это, ну, как сказать, все в книжку, ну, Я понял. как материал, да, показать, смотри, в что Кстати, интересно было бы, да, этот плакат посмотреть. Но вообще, да, это, конечно, абсурд, на мой взгляд, такой прям абсурд, который нужно всем донести, чтобы все поняли, а самое главное, мировые правители, что вы же поймите, но ну, это совсем какая-то Хренотень. Они же по-прежнему считают, что государство это вот такой фетиш, да, ну, ну, как бы, который нельзя перешагивать. Есть право нации на самоопределение. На самом деле право нации на самоопределение это право диктатора на определение э так сказать определение для нации вот так это именно так потому что если вы посмотрите вот все, все что определяется там где сидит диктатор как нация определяет свое положение это так как думает диктатор или, или верхушка вот, управления правильно? другого то нет ну да ну. Зеленин пишет тупой такой Мария Галактионова <свист> бывает бывает и хуже но, но реже Петицию все подписали. Не все. Не все, да. Не все, все подписали, там, 1050 подписей было. 130 должно быть, по идее, по логике, если все подписали. Открой этот самый, давай посмотрим. А, донат, как идет. Или донат, как правильно? это А то потом много. Зеленин тупой, он не может вам сказать, как это донат. Раньше у нас был, да, теперь. Дональд. Дональд. Нет, тогда да, Белковский же сказал, что дядя да надо было у него. Дедушка, дедушка. Дедушка, да, простите, Дональд. Станислав. Но ну, идет. Клопоуцкий. Клопоуцкий. Клопоуцкий. 750 рублей. Древнеримское имя так Ок, Гус. Ну как, Гайс, да, я прочитал. давай на li you. On your own, for the time being. А. И ссылка. В общем, да, все поняли. <свят> Ты действительно понял? или Ну, я медленно разбираю, что он хотел сказать. Но я разберу. <свят> <свят> Михаил, 100 рублей, без вопроса. Спасибо. Бумажка, 500 рублей. Подписывайтесь под петиции со всех своих почт. Призываю всех делать также Спасибо, бумажка. Мы также призываем... Со всех своих почт подписаться. Юлия, 100 рублей. Извините, что немного, но надеюсь, что и мой вклад поможет тем, кто за нас терпит лишение. Победим. Обязательно победим, Юлия. По 100 рублей на правое дело. А фашисты нас поддерживают. Слава, 200 рублей. Из-за коммента про гендиректора технический вызвал к себе меня, простого рабочего. Вот до чего бояться. Ну, так что, они действительно начали начали бояться интернета? Или как-то как, -то, как -то это непонятно? Почему? Так они не знают, так. что это такое, мне кажется. Они до конца не понимают. Ну, ну не понимают, да, но их и, и тянет. Но вот Усманов, что вышел в интернет? О, Усманов думает такие он... деньги, что я пошел бы в интернет? Усманов думает, что он его делает, понимаешь? Он же... Он сказал Навальному, лёша ты его пользуешь, а я его делаю. И мышка, когда у нас похося, сможешь теперь... У нас мем такой. Усманов, он, махает, он сделал уже нас всех. Ну, угу. какие у нас позитивные, ребята. Север, 100 рублей. Если почта заканчивается на РУ, то петиция не проходит. Подписали с почты, что заканчивается на КОМ. Все прокатило, как по маслу. Подскажите в эфире. Будет по... а Подскажите в эфире, будет полезно. Может в этом причина, что мало подписей. Мы подсказываем, мы более того скажем вам, если вы напишете почту Майл, все за главными буквами То она тоже у вас пройдет Ну, на ком лучше, конечно Можно и на ком, и на майл Сибирячка, 100 рублей Маме и дочке, держитесь, девчонки Спасибо вам от мамы и дочки Кирилл из Зеленограда 100 рублей на поддержку боевого духа Не ждем, и а готовимся Серега, город Бор, 200 рублей Без вопросов, он постоянно спрашивает Мы ему вроде как все отвечали Кока 100 рублей Вячеславу на встречу, спасибо Наталье 200 рублей на ваше усмотрение Людмила. 100 рублей Вячеславу на лечение тем у кого есть проблемы с подтверждением электронной почты при подписании петиции на всякий случай хотелось бы посоветовать проверять папку спам Хорошее замечание, проверяйте папку спам Снежок 100 рублей без вопросов, спасибо Константин и Ольга 511 рублей Хунти на благие дела, здоровья Вячеславу терпение и любви, Анне. Спасибо. Спасибо. Владислав из Хасмерсхайма. Хунта вперед. Инфо только для вас. Не могу перевести деньги на рифкоины. Нет, PayPal. Записался в адресную книгу на сайте 51117. Но ответ так и не получил. Мой e-mail приняли. Так если есть email, о чем, в чем там проблема? Но он записался на... Нет, он говорит, нет, PayPal. Но если есть email, то припал... По оплатить в рефкоинах нету возможности. А, блин, да. Опять. Все, все еще не сделали Хорошо. Все у нас еще в процессе. Что у нас там новости остались еще какие-то? Да, Вот включить чат лучше. Чат лучше. Да, ну не, не лучше, в смысле новости мы по ходу зачитываем. Как много раз подписать петицию. Человек предлагает, я читал, очищать кэш и подписывать и подписывать, и подписывать. А там разве не, не отделяются? Я не знаю. Но ну, факт отбеги. в том, что даже если они подписываются и подписываются, то там наверняка одиночные фамилии, имя и почты, они все уйдут на ноль. Угу. Где Окунь спрашивают? Да, что-то не доехал, пока что еще. Ну да, должен был сегодня приехать, не приехал. Кошку покажет тебя, Кошка тебя 7 требует. Кошка там 70 тысяч лайков. Кошку. Или ты хочешь кошку вот так показать, как, картинку? Мне не жалко. Картинку я в виду. Я просто переживаю за некоторых людей типа саша Фоменко, потому что у него острая аллергия. На кошек? Да. Он с мониторы. Ну а все равно оно действует вот, да. Ну вот представь себе, тебя смотрят 100 тысяч человек да? Ты показываешь кошку для, На кого-то это психологически воздействует Он начинает чихать Ну она так сам. Так, вот э, из новостей Счетная палата зафиксировала неэффективно использование денег По развитию Крыма и Севастополя Утверждается, что в 2015 году было освоено всего 24 бюджетных средств а в 2017 63 при этом руководители федеральной целевой программы ежемесячно получали по полмиллиона рублей я никак не понимаю понимаешь вот этих цифр да я вот сегодня увидел да и как как у меня так в голове то есть да, вот есть 100% денег, да, но uh -huh. прислали 100 рублей на какие-то дела, да, uh -huh. 24 только освоено рубля из 100, ну, еще там на рубль они зарплату получили, ну, к примеру, ну, от общей стоимости этого всего. Я не понимаю, у них что, мозгов нет, чтобы деньги потратить? Нет, они деньги-то, наверное, потратили, они, наверное, бумажки не приложили куда. Смотри. Написано в пятнадцатом году, да, вот по, по, по развитию Крыма, то есть выделяется какие-то средства. Да, они же, они да? их тратят. Они их тратят. но потратили они всего 24%, Нет, а в этом в шестнадцатом 63%. Ну ладно, в пятнадцатом там пока послевоенное положение. Я считаю, что они не отчитались. Что они кс не закрыли Так не получится. Там, да, там же есть, как бы сказать, ты потра... если бы они потратили процентов, своровали, допустим, mm -hmm. все, допустим, то по сметам так и прошло: процентов потратили, понимаешь? Если они не потратили, то они 63% потратили, а 40%, ну, до 37%, у них осталось. То есть, ты хочешь не сказать, они не могут придумать, куда их переслать? Они не могут придумать, как бы им там написать, чтобы эти, они говорят, денег не хватает, Прикольно но не могут их потратить на пусть покупают. Так там им же целевое выделение по, по развитию Крыма и Севастополя. Значит, надо оформить какую-то бумагу, ну, там, пачку бумаг, да, условно, mm. как-то ее там провести через все эти вот, ну, как бы этот... А они Делают как? Я так понимаю, вот что они соображают, давай на Крымский мост, например, да, там, ну, там, большие деньги сразу, и вот сразу на они, 60, ну, условно, 60% раз забрали, и там его вот это в большом пилят, а вот это нужно как-то там остановки там, ну, я не знаю, какие-то там, починить, а что-то такое, вот, заб... а это, да, как, как в одном фильме сказано, там, один молодой человек банкиру говорит, я вам сейчас кучу э, копеечных проектов в интернете сделаю и заработаем миллионы. А банкир ему говорит, молодой человек, копеечные проекты никому не нужны, с них украсть нечего. Понимаешь? Поэтому это именно почему они не могут их освоить, потому что это копеечные проекты, потому что там, ну, грубо говоря, надо 100 рублей дерево ну, там, перевязать или там обрезать, а он с этого ничего не получит. Да, ему неинтересно, да? Да, то есть, нужно большой объем. Вот здесь, например, в Москве большой объем денег есть и по мелочным делам. Я знаю, например, одного человека, который, ну, знал когда-то, да, который имел подряд МК, МКАД очищать не МКАД, а вот то, что рядом с МКАДом, там надо иногда подметать, да, там. Ну, ну, Берешь двух таджиков, и они вот этот, МКАД под... просто там полоску вот этого очищают. За отбойником. Да, вот это вот. 20 сантиметров асфальта. Вот Да, да, Я видел, я думал, какой Такие безумные деньги, ну, потому что он большой, ему надо там каждый день там что-то чистить. И, говорит, они ставят двух таджиков, и они так пока вот целиком не обойдутся. Да, а деньги зато освоены полностью. Так что вот это. Мальцево посадили на 10 суток 22 числа в 15 10 улицам дневники дом 6 корпус 2 его выпустят но приходите не позже 1509 хотя бы я прошлый раз на минуту опоздал они уже да они могут выпустить в 1500 они позже его не могут выпустить а раньше пожалуйста вы знаете что у мальцев подлетное время очень быстро сразу с места улетает на лодке пропали подростки, вышедшие на лодке в озеро. Двум да подросткам что? удалось спастись, да, они выбрались на берег самостоятельно, остальных ищут. Да, ну вот как раз новость для славы. Он, собственно, ну, да. опять я хочу подчеркнуть, да, вот то, что он говорил, ну как бы вот оно будут подростки. Тонуть. Пропадать, тонуть, да. Вот ну, на лодках там на этом самом. Ну, потому что одна новость лечет другую. Действительно, Видишь, они были без спасательных жилетов. Ну, в общем, все как положено, опять боярышник. Ну, сейчас, да, сейчас закупят спасательных жилетов на, на всех подростков вы Отправят МЧС, они будут ходить или плавать по всем рекам, раздавать всем бронежилеты. Детей. Бронежилеты вместо спасательных жилетов это хорошо, да. Оговорочка по фрейду, да. Это поможет, конечно, всем. Ну, в общем, да, продолжаем бронежилеты. Не спасательные. Так они будут стоить, как бронежилеты, эти у них спасательные. Если не Число дает. спасателей увеличилось вдвое, до 260. Они еще и найти их не могут. Нет, да, они еще, ну, скорее всего, уже, конечно... Ну, будем надеяться, конечно, Пока спасателям что... удалось найти пустую лодку. 14 детей. В общем, 14 детей погибли, а какая-то часть еще осталась не найденной. ну... Ужас, ужас. Пусть ищут. Родители, тысяч, пусть, берегите своих детей. Пусть ищут, да, как, как можно дольше, если удастся кого-то спасти. Так, ну вот, зачитаешь. Российский истребитель Су-27 над Балтийским морем пролетел в полутора метрах от развед... разведывательного самолета США. В полутора? Да. Как сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников, инцидент произошел накануне инцидент произошел ну, это миллиметровщики, да но ну, сушка я представляю она такая у них да ты ну, не может быть от параметра. американского Разведка вот, вот. Слава, нет он бы сказал что этого быть не может потому что не может быть никогда ну там такая воздушная волна идет она что-то должно было ну просто как-то его опрокинуть ты в полутора метрах будешь стоять от едущего со скоростью 80 километров в час камаза и тебя сдует понимаешь за полтора метра тебя ну, не сдует. знаю они кажется, могли это, там... они, это они хвастают. Что мы тут в полтора метрах. Это все равно, может что быть. сказать, я ехал сейчас со скоростью 100 километров в час, помкат, да, и держался на расстоянии 5 сантиметров от... Ну, может быть. От фантома сзади. Да? Вот какой я смелый. Да? Может быть. Не буду, не буду исключать, что они выпендриваются Типа у нас су там, какие самолеты... Ну, представь, эта дура летит с такой скоростью ну, да. полтора метра. Ну, Причем у нее в допуске она все равно, она же нечетко летит. Да. А мог же ведь и полтора метра, как у Станислава Лема есть такой рассказ про пилота Пиркса. Не читал? Это самое интересное у него про пилота Пиркса. Как раз он там у него расчетный курс был, да? Ну, в смысле, он садился, аварийная посадка у него была на Луну. И как раз проходила, значит, график этой посадки с поверхностью Луны соприкасался. А погрешность была 100 метров. И <смех> он себе. думал, да, пройду ли я в 100 метрах над Луной или в 100 метрах под <смех> вот, Луной, вот, вот. да. Так Пишу. что он мог в полтора метра зайти как бы в это, в тело. Пишут, что Зеленин пьяный, я не пью. <смех> нет, Того просто что ли там, нет? <смех> Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу налаживания отношений с Россией. Тоже как-то две новости такие. Ну, да, про эту программу, в общем, э, на самом деле, вот понимаешь, все в политике надо все читать с точностью да наоборот. Если он разработал программу налаживания отношений с Россией, значит это сейчас будет да? гнобить, да, потому что видишь, тут еще обозначено. Программа предусматривает три основных, ну, мы будем сейчас налаживать отношения да. с Россией. По каким направлениям? По Сирии, КНДР и кибербезопасности. Да, везде. Это и везде. там, и там, и там да. конфликты. Там нужно снять штаны и, да. так сказать, продемонстрировать все, все что требует американской, ну, как бы это самое. Тогда только будут отношения налажены. То есть, ты понимаешь, да, сейчас мы будем наезжать, да. А, а, а, будем... да. Это вообще надо. да. Это надо, как бандиты раньше там на стрелке собирались, наверное, сейчас собираются, не знаю. Но есть же, наверное, как-то. Ну сейчас, наверное, по-другому чуть, чуть они сейчас в погонах. Ну все надо им, да, надо им, там предложить, говорить, давай встретимся для налаживания отношений, да, там. Наладили. Да. Наладил отношения, когда расстрелял нахер их. Так, давай еще что-нибудь открою я. Ты пока вот почитай нам что тут есть Сейчас я вот тебе угу. нынче пьют только лохи ну точно мальцев же объявлял сухой закон до 5 -го 11 -го. нет я не пью не на я просто не спал сегодня не некогда было Ну сегодня еще не кончилось еще поспишь Надеюсь, да. надеюсь. И вот как раз у нас э, следующая новость, что Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США. То есть они дружили, Сан... дружили теперь ответные Санкции мир. США ⁇ это как раз и есть показатель налаживания отношений. Мы сейчас наладим с вами отношения, сначала получите по полной программе и так далее. Вот какие ответные меры мне самому интересно. А, начинает разрабатывать. Начинает, да. Начинает. Деньги дайте вот мне интересно сейчас 38 частных лиц, вот США ввел санкции во вторник Это да. вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму в список попали чиновники, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров не знаю кто такой в общем да, Все, весь смысл этого вот прям вот только что вышедшего сообщения по сути дела состоит в том, что мы услышали, да, американцев и сейчас мы им это уже, кстати, третий день, они услышали, да. и сейчас мы им что-нибудь придумаем. Вот давай поспорим или не поспорим, или попробуем с кем-то поспорить, или просто сделаем закладку такую, что они придумают. Вот кто как думает, вот пишите в чат, что придумают в ответ... Вот я как раз вчера горного прочитал этого, который mm -hmm. крымский блогер, не крымский, но нас... Я не понял, горный, про... но, но в общем. Да. Я понял про кого ты. Вот и он как раз как-то очень возмущен, он же за Путина топит, вот всех уже, все, всех уже ненавидит уже вплоть до Медведева, но Путин еще пока. Путин для него, красавчик. Ну да. да, такой авторитет и все дела. Вот, пока еще, да, и вот он говорит, и сейчас, сейчас, Путин сейчас, он им задаст, он такое сейчас придумает, сейчас, я вот, вот вчера целый день думал, ночь думал, да, сегодня целый день думал, вот я на месте Путина, что бы я придумал? Ну, я бы на месте Путина был, умер. Ну, нет, нет, это, конечно, сильный ход, да. Это самый неожиданный. Да, и не с кем, Но вот, если... Серьезно, да, вот что? Вот сидят его советники, что они. Вот я советник, что я могу ему посоветовать? Ты советник. Ну, ты, ты долго думал, я даже только начал. Ну, я тебе говорю, ничего не придумаешь. Ну, ничего, и, исходя из этого ресурса, который есть, наверное, твое предложение самое правильное: взять пистолет и застрелиться нафиг. Потому что. Ничего он не сделает. Единственное, что будет сделано, это а, новая истерика со стороны Киселевых, Соловьевых и прочих вот обслуживающих ну, да. э, про пропагандистскую машину, Рупор. что мы уже вообще, потом они возьмут какую-нибудь фигню на постном масле, да, ну там типа что-то скажут какой-нибудь, ну там кого-нибудь арестуют, или допросят этого самого Сноудена, или наоборот не допросят, ну что-нибудь такое, да, и поднимут это как наш ответ Кирзону. Вот я вчера первый раз услышал цифры, да что э, на 5 миллиардов э, пострадали наши, боюсь э, цифру, на 5 миллиардов, на ну, 100... если что. Да, э, пострад... долларов. долларов. Э, наши, э, они говорят, а они зато, европейцы, пострадали на 10 миллиардов. Это такая война, понимаете? Мерилка. То кому? Только они на 10 пострадали все, и у них... Каждая маленькая фигня, ну, вот в этой Европе фигня, я сильно сказал. 10 миллиардов это ни о чем вообще для Европы. Ну, на всех. Конечно. Там, я не говорю про Германию, Францию и там всех остальных, Англию. Даже вот там какая-нибудь Португалия имеет, да? да, больше этот самый. Испания имеет бюджет больше и ВВП больше. Поэтому для них это, ну, по сути дела, комарийный укус. Ну, это самое. Но а? они даже не заметили, я тебе скажу. Ну, да. У них там пере, переизбытки бюджетов. Там, если кто и заметил, то заметили, ну какие-то экспортеры там, ну которые... Торговали. Да нет, они вообще не заметили. Они же собираются раздавать эти деньги лишние. Они все пихают, Конечно, возьмите, да. возьмите. Ну раз, чуть чуть меньше возьмите. Ну какая разница-то? Ну, а вот. для нас здесь 5 миллиардов, это 500 миллиардов. Да, 50 Наш... миллиардов, 50, ребят, спасибо. Миллиардов. Да, инвестиции. Иван Петровский, да, я, я согласен. Я согласен это 50... Ну просто мы не думали, что так много. Нет, я просто представил, я думал, что, понимаете, ведь мы, опять же, надо напомнить, надо не забывать санкции оттуда и санкции туда. Мы все время их забываем. Санкции оттуда были изначально на конкретных людей, на маленький список людей. 148 человек. Мы сейчас с вами топим за Володина, за кого там не, ну, Тимченко там сидит, да, за Ротенбергов, за всех тех Усманов. людей, которые включены в ну, Усманов, все равно там вот там есть какой-то список, но я говорю, они даже не первые лица. По ну я части. понял, да, там 148 человек я их и не И мы фамилию. всей страной вышли защищать вот этих кучу маленькую людей, да, и сделали санкции против, ну в смысле себе, ну как да, на, на руки уши mm -hmm. отморожу. Но теперь это получилось что? Получилось, что э, э, любой кипиш кому-то приносит Прибыли конкретные, ну вот в, в данном случае всем этим держателям э, ритейлеров, да, которые да. там э, таскают, ну, понят, магниты все, думаю. да, там, ну, Потапенко, не знаю, рулит, сейчас не рулит, ну, да, X5 там и прочие вот эти, э, э, ну, вот, э, экспортеры, да, и они теперь таскают и э, сверхприбыли еще больше получают, так как они откажутся от санкций? Ну, то есть им надо будет перестроить. Я Зачем? говорю, этот встал в пиджаке на прямой линии, у путина говорит, да, спасибо вам особенно за помидор. То есть помидор раньше стоил 60 рублей, угу. сейчас они стоят 120 рублей. Конечно, спасибо. То он зарабатывал 10 рублей с помидора, а теперь, а теперь 80. 50. Да, ну вот такие вот события. Пишут, с Ляскина попросили сказать в эфире про петицию. Ребята, есть ФБК... У них есть сайт, у них есть контакты. Ребят, да, как-то с каждый день идет так же, как и мы, ребят, просто вот пишите. Если вы, я говорю, пять раз напишите, тоже нам очень сильно очень сильно поможете. Потому что, ну, прежде всего, конечно, Алексей. Вот. Так, а это, по, еще и идут у нас э, ответки по, ну, по этим самым, по, по, как всегда, после прямой линии, да, происходят некие а, результаты, да. да, которые там отложены, ну, понятно, кого-то арестовали, кого-то допрашивают, да, вот главврач больницы в апатитах. Уволился после жалобы онкобольной Путину. Ну вот помнишь, там девушка, ну я просмотрел, девушка с четвертой стадии, она говорит, мне поставили диагноз, сколько-то месяцев назад, да, а диагноз не тот, совсем другой. А, значит, э, после этого выяснилось, что это онкология, и уже четвертая стадии уже деваться некуда, ну, все меня, там все, да. все, грубо говоря, визжали. А потом оказалось, что сократили всех в больнице, ну, в этой самой, у них нет онколога вообще, там а, нету. Ничего себе, поэтому И вот сейчас был, да? главврач уволь, ну, увольняется или увольняют его, да, за то, что... Ну, а кто должен был поставить? Терапевт? Окулист? Ну, по большому счету, счету, если нет онколога, то кто поставит чужой диагноз, да? Не, ну как это по правилам? Они должны направление выписать в ту больницу, где я есть думаю, онколог. Что, я думаю, что у них и с направлениями не все в порядке, да? Ты, ты же понимаешь, просто так выписывать направление, да? Там же тоже какая-то есть очередь, да? Не просто так выписать ну, направление. Да. Там он говорят, слышь, ты что ну, нам? Скорее всего, главврач ее посылаешь? не подписал, скорее всего, он виноват в этом. Ну, по идее, все равно кто-то должен на месте осмотреть. Если у вас поликлиника, если у вас, ну, кто-то хотя бы. Да, на правиле. Ну, ну, Чего у ВД нету в городе? Ну, Вчера читали. Ну, у ВД отдела нету Увезли арестованного и не пойми ну, куда, потому что нет воды. Скоро у нас будет, как как и в деревне раньше, да, один участковый на 5 деревень, да, только да. теперь это на 5 городов будет один, а низким. такой нормальный, который, который преступников ловит там по, по, по домам, потому что на самом деле остальные будет нет будет еще куча всяких росгвардии, мосгвардии, там я не знаю. Нацгвардия. Там, да. Вот, и они будут ловить самых главных преступников, Мальцева, тебя, меня, там, и вот всех политиков. И же с нами, да. Да. Там, мы, кстати, не дочитали по поводу G20, то есть Россия, ага. она ответные меры, проанализирует расширение Минфином США санкций, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20. То есть Путин а там что, не, не во время заседания? Выкатит, наверное. Взяли бы этого, как, как его, дипломата нашего, который, помнишь, и он смотреть в глаза там выкричал всем. Вот, знаете, я о чем мечтал. Что вот... Вот этот вот дипломат, который борзый, да, который там наезжал на этого самого, вот чтобы они назначили, они, я имею в виду украинцев, да, вот не мэром Кличко, а, или второго Кличко назначили бы в МИД, да, и послали его разговаривать с этим человеком, Чтобы он Кличко сказал, смотреть мне в глаза, да, вот мне, мне интересно, чем бы Кличко ему ответил. Ну, Кличко бы смешно бы ответил, это точно было. Он тут всегда умеет так. Или ход конем по голове, да? Так, что тут Яндекс Такси от открылось? Я хотел Яндекс Новости. А Яндекс Новости. Угу. Яндекс Новости одна главная, да? Яндекс продолжает в своем поиске такие. Вот вчера мы говорили мы вчера. Ну, мы так что-то намекнули, что поисковики сильно чистятся. Вот мне интересно прислали такое. Ну, попробуйте сами там в Гугле, да. Если вы наберете отец и сын, нажмите поиск, в да? В Гугле? Да, ну в Гугле, например. И наберите Мать и дочь. <свят> ну, просто наберите. Так мы, может, проэкспериментируем в прямом эфире. Потом проэкспериментируем. А, ну, ладно. Меня не забудь напомнить. Да, да, я тебе напомню. Я, вы посмотрите, да, это интересно. Так, это все у нас про. А, ага, ну ты видишь, какой переход. красавец тут! Оказывается, он не пролетел, а перехватили. А это и есть, Натбанский, наверное, и меры. Перехват. Это перехват. Значит, мы рядом пробежали, да? Рядом с ним пробежали. А, вон он, вон он. И мы с ним бежим. А, сейчас мы тебе сейчас подножку поставим. Да. Путин отметил. Интересно. Интересно. Путин отметил разницу в отношении к акциям протестов РФ и на Западе указал на то, как по-разному строятся отношение властей и протестных маст в, в России и на Западе. В тех же США, по словам российского лидера, бурлят те акции, которые разрешены, а другие пресекаются жестко. Вот мне на самом деле забавно, я, я сегодня видел эту видеозапись, оперативную, что называется, где Алексея толпа толкала на милиционера кричала какие-то лозунги, Леша хотел этого полицейского обезопасить, то есть он его так вот обхватил руками, тем самым через бронежилет, куртку и там еще какие-то одежды, да, он нанес ему нестерпимую боль, а на самом деле человека защитил. После этой нестерпимой боли человек никаких, то есть не, не обратился в больницу, то есть нет никаких экспертиз, жалоб никаких нету. То есть вот она ситуация. лёша сидит по уголовному, за, по уголовному преследованию. Вот на ситуация российская. Теперь берите в том же самом Гугле и Яндексе, пишите ак, массовые акции во Франции. Там стоит полицейский, ему разбивает машину этим столбиком парковочным, кидают туда файр. Он понимает, что машину не потушить уже. Вылазит, там такой здоровяк, прям здоровяк ему то ли клюшкой, то ли чем-то похожим на клюшку. Бьют, короче, по рукам. Он защищается, стоит. Наблюдает за этим, за всем. Когда клюшка ломается, этот убегает, соответственно, но ну, без клюшки ему точно не победить, если он с клюшкой не может победить. Полицейский разворачивается и уходят, Понимаешь? Вот они действительно разница. Они так себя ведут, вот они дождутся, э, Эльфханов, э, не, не знаю, зря сказал, э, они дождутся того, что полицейские будут... Э, Буду также их бить, потому что какая разница, ты его задел плечом, у тебя угол, ну, уголовная ответственность, не причинение боли, не задел плечом и ударил в дыню, но тут хоть действительно есть за что ответственность, да, там сотрясение, у него не сотрясение, там сломанная челюсть, не сломанная, какая разница, ты получаешь срок за конкретное реальное действие, не то, что ты рядом там спиной шоркнулся об него случайно и тебя уже посадили там на четыре года, а то, что ты действительно взял и ударил им Так вот вопрос. Вот что безопасней? Мне кажется, после четвертого там настоящего поломанного носа, никак они там изображают у себя конвульсии, там да нежные такие девочек обнимают крепшие, девочки не стонет между прочим, и не бегут в полицию писать заявление на то, что там нестерпимую боль доставил. Вот дождетесь точно говорю. Ну вот э, там. Э питере да ну вот людей потравили да. женщине там зубы выбили ну уж не говоря просто вот дубинками это как бы не считается болью нестерпимой. Нет, не стерп... не считается терпимая боль да, да это стерпима да а вот это вот вот это вот, ну, там даже бы... не так понимаешь, что есть там реально там стоит ну говорят что он крепкий да я его без амунирования не видел для меня он жирный то есть у него бронежилет ну, естественно кстати может быть не знаю, там 6 или 5 класс Куртка потом Это шапка у них еще зимняя форма И Леша такой, маленький, коротенький Он раз его, может быть, там, чтобы ему руки не отбили Ай, ой, умер вот смотри, на самом деле настоящие полицейские же не нужны. Можно же картонных поставить, да? То же самое, И с датчиками. Вот кто за них, Ну, их прям расставить, вот много-много, и кто за них зацепил, сразу выезжает наряд, ластают, да. И сразу 4 года, 4 года, 4 там, 5 или 2. Ну, в ну, если да. ты уронил, все, вообще, навсегда. Расстрел. Да, расстрел. Какая разница? Ну, примите на, на, на работу этих самых чучела какие-нибудь. Им же и платить не надо, да, просто расставляйте поставил, их, есть, да, ночью поставил, все все равно. Зарплату а, ваш колокольцев или кто там у вас сегодня главный пролоббирует в Думе закон о том, что картонный полицейский является таким же самым полицейским, как и не картонный. А какая разница? Действительно, с точки зрения этого самого, если ты, ну, как сказать, как сегодня выдумывали в машине, там, хрустальные полицейские или как они... Нежные. Промакашковые. Ну, какие да, вот как как это неприкасаемые ну, да, я... снегурочки. Какая в Индии, да, эти класс людей, которым даже которых трогать нельзя там ну, совсем. Да, да, вот неприкасаемые, вот неприкасаемые. подходят. Наши неприкасаемые. Да. При этом в полицию набирают людей, которые не боятся того, что им ну, могут прикоснуться, до да, По логике то те, которые не боятся физического насилия здесь пишут за мешок овса мусора продались. Так, ладно, мешок овса, наверное, сейчас стоит да больше, чем зарплата. Их. Ребята, овса, вот, да, у них не овса, они тоже отруби жрут какие-то, или что там? Газобетон. У меня был знак. Нет, там есть сено, овес. Овес это хорошая пища для лошади, хороший, а сено да. это как бы, ну, такая... Еще солома для лошади. Ну, после чего ее трактор вытягивает с вроде лучше, да, я так слышал. Вот за мешок солома. Сладенькие, полицаи. Да я не, не знаю, вы издеваетесь, наверное, да? Человек сидит, он смешно. По поводу? Даешь надувных полицаев. Ну, что, он обнял его? Я, я, а -а -а. я говорю нежный, девочку обнимаешь, она Слушайте, не принимала. Слушайте, если, и... если вы уж так получилось, что на какой-то акции взяли, обняли, может быть, случайно или полуслучайно полицейского, вы же его хотя бы поцелуете, да. Он ожидал чего-то большего, а это очень расстроился и сказал, не доздавайся ж ты никому. Пишут. Тогда трудно ему будет, понимаете, он же будет свидетельствовать, да. А адвокат задаст вопрос, он вас обнимал? обнимал, целовал, в общем, да, наш адвокат уже спросит, целовал, пишет вместо полицейских роботов с палкой, это не фингал, это засос, да, кстати, где медицинская свидетельность, зашкваренные, они все там зашкваренные, наверное, да ладно, да, еще нам придется в полицейских одеваться, почему вы, Навальный, молчите про Чубайса, Чубайс? Вот мы с Навальным вчера специально сговорились. Да, Давайте будем, про, Чубайса. про Чубайса будем молчать. Не, кстати, что про Чубайса можно ну, сказать? Что наверное, Дело отчебучили. в том, что... Э, нет, он ничего не очубучил. Дело в том, что если его не слышно, то и о нем не слышно. А э, его не слышно. Я сейчас даже больше блок читаю братцы его, чем мы это сами. За что за него задали? Что-то задавали, да, но я ну, что-то как-то вяло. Опять, там, растраты, миллион, миллион, э, по... так это не новость. Чубайс всегда миллиардные траты. Ну и его до сих пор не но он просто говорит, у нас много денег, у нас бесконечно много денег. Вот Медведева напрягает, он сказал, денег не держись, а у Чубайса много. Понимаете, у Чубайса все. Он он все делает по закону если и ворует, то по закону его трудно подцепить потому что он не троечник, он знает как как организовать вот нам сказали, что до посла до министра иностранных дел Парижа донесли нашу петицию про Алексея и вот я сейчас читаю новость глава МИД Франции пригласил Лаврова в Париж министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получил от своего французского коллеги жан ива Ледриана Приглашение в удобное время посетить Париж. Передает РИА Новости. Ну, Совпадение? <связывая> не думаю. Ну, я не знаю. Это опять <связывая> э, все-таки <связывая> идет от... Э, ну, конечно, вы, Путин встретились с Макроном. да, Видимо, все равно о чем-то договорились. Хоть, говорят, переругались они там, но все равно по факту должно что-то происходить после этой встречи. Я думаю, что они просто будут подбивать какие-то. Хотя тут написано 20 июня в Москве. В Сирии, а в ты заметил, что про э, наши деньги за эти самые мистрали, которые так нам и не отдали? Ну да, вообще ни мистрали, ни денег, никаких, ничего нет. Да. И это при этом, когда, помнишь, уже сказали они, что вот уже сейчас, вот сейчас эти секунду перечислят эти я деньги. Я тебе больше того, вот скажу, наши солдаты там стояли, охраняли эти мистрали. Тоже за бесплатно. Да, за наши стояли люди. за наши деньги, охраняли. При этом, при всем, они снимали еще оттуда авионику. То есть, это все было известно. Давным-давно не было возможности у меня сказать. Живой пример в Балтфлоте служил. Ну, то есть, не видать нам этих денежек. Да нет, конечно. Ушей. Да, они Их уже распилили. Да. Давай почитаем а, ответы на вопросы, Давай. если таковые есть. Но... Расскажите про выездную плату для гастробайтеров в РФ. Хороших гастробайтеров, богатых. Выездную. Ну да. Так, я не понял, в чем вопрос-то? Ну, наверное, ввели какую-то выездную плату для гастробайтеров. Выездную плату для гастрабайтеров. Не понял. Это они еще сюда въезжают, платят и отсюда выезжают платят. Да. Не, молодцы вообще, да. Конечно, молодцы. Ход. Рубль, выход 2 да? Так, Эдик, тебя когда-нибудь получал дубинкой по ребрам? Алистон. А почему тебя? Как-то странно это самое. Но э, сейчас по попробую вспомнить, получал ли я именно дубинкой. То, что я получал чем-то. Э, и в наручниках меня везли за 300 километров, за 250. Это интересно, в Мистрали, машине. Иван Петровский пишет, Мистрали покупали как технологию, а не как корабли. И... И солдат ставили на технологию да, и, и авионику и слушай, да, пока оно это самое, пока оно пройдет, мне кажется они на них накатаются на этих кораблях а потом отдадут, скажут, ну а они уже устаревшие будут как шаланды, полные кефали наверное, будет ли выложен 24-часовой онлайн марафон, Ники Ник спрашивает так он вроде выкладывается, А, разве нет а что, разве, да выясним марафон, вы что, марафон Марафон. А по лицу стекают делать? слезы, и Путин грустно смотрит вдаль и говорит, руби березы, мы будем строить свой мистраль. Это Фридом ТВ написал в <связать> Еще раз. И Путин грустно смотрит вдаль и говорит, руби березу. <связать> хорошая, <связать> да, ты хорошая. Да, и по поводу э, марафона. Ну, конечно, мы должны его, если вдруг не, не выложен, выложить. И э, у нас э, вообще-то это такой... Но если не рекорд, хотя, черт его знает, для блогов может и рекорд, может быть, книгу рекордов подать. Был э, 24? Ну так, вот э, марафоны, э, там телевизионные, радио, там всякие благотворительные, они были. По, ну, вот, такие. А у нас не а 24, вот, у нас 23,5. Был ли в блогах такой марафон? Хотя, а наверное, кто-то играл, может быть, и был. Может быть. Ну, есть а... этот марафон, пишут. Ну да, я тоже думаю, что есть. Вот Галина Бондаренко спрашивает, почему так мало подписей под петицией? Да, собственно, мы Галина с, с этого так вопроса и начали. Так мало да. мы, мы сами пытаемся выяснить. А Костя, вот к тебе Мета Каспийский взывает. Костя, передай привет моей любимой девушке, пожалуйста. Привет передай вашей любимой девушке. Пожалуйста, пожалуйста. Так я даже не написал. Но ну, ни ну, имени, ни фами фамилии. Не, да, не фамилия. фамилия. Да. Так. Будет ли трансляция Мальцева из сезона? Нет, да. До этого техника в сезон еще не дошла. У них трансляция только, наверное, в. Там тоже надо уже точку отдел ОБЭП. Где, как откуда вещать? Ну, оттуда. СИЗО. Точку вставить сезон. А вот на самом деле это такой. Я не знаю, как сейчас, ты вот как сидел, вот скажи, что там с телефонами вообще? Что там, Вари, там с телефонами... Да, их тебя полностью да -да -да. шманают, то есть ты проходишь пустой туда. Но теоретически туда можно проносить. То есть я сейчас... Наши там нет... Там туда можно проносить, я видел там телефоны и айфоны. Проблема в чем? Проблема в том, что там нет розеток камерах. А, ее нельзя, нельзя подзарядить. Да. А, когда адвокат приходит, он что-то может приносить? Нет, адвоката тоже всего проверяют. То есть ничего... Он может там, только даже бумаги принести. Нельзя там допас, ну, запасной этот аккумулятор или что-то такое... По получается. Нельзя там замкнуть. Не, там можно... Ну, я но... думаю, это добавит 40. Ну, как бы логика. то но ну, я не знаю, я тебе скажу, что вот по тюрьмам так делают. Есть, не, ну, делал, ну как чайки кипятят на нас но. как я понимаю да все равно же на как-то работает как-то она работает ну, вот. но теоретически ну, нужно солнечной батареи да как, какая нибудь уже вот. Ну я не знаю есть банки на солнечных батареях но мне кажется она не зарядится никогда в жизни и банку пронести это то же самое что телефон почему банку что такое? Ну аккумулятор это, powerbank солнечный а, он заряжает... Ну состояние? там есть, сейчас есть такие банки, у которых одна сторона солнечная батарея, ее кладешь, а она на солнце а. заряжает. А. Ну, не, не суть, да, просто кладешь. А вообще дают там звонки, позвонить Звонить там, да, один раз в день можно, 15 минут. Тебе а дают. один раз в день? Вот это интересно. Ну, потому что много народу, наверное, не знаю. А, дают со своего телефона? Да, со телефон. да, с, с, с твоего телефона. То есть у тебя есть телефон, ты его кладешь в специальный конверт, и там тебе выдают его, и ты им пользуешься. Вот. Очередные события по поводу там, терроризма. Да? Коалиция заявила об уничтожении верховного муфтия вот этого ИГЭ. Международная коалиция в главе США объявила во вторник об уничтожении так называемого верховного муфтия террористической группировки «Исламское государство». Турки Аль-Бен-Али. А у нас кого наши почти Ой, уничтожили? Я так я прочитать не могу, а еще запомнить. Ну вот к чему вот эта новость появляется? Ну, как ответка на то, что мы почти разбомбили этого ну, да, муфти. А, а мы вот кого-то, да? Только они... И вот самое главное, мы же не знаем их иерархию, да? Они кого-нибудь подстрелили, муфти какого-нибудь, да? Угу. А потом говорят, что это был... Именно верховные муфтии, понимаешь? Ну, мы же не знаем их иерархии, да? Ну, да? И также наши говорят, что если мы кого-то разбомбили, то это был какой-то верховный. Самый главный. Самый главный, да. Мы же по мелочи не, не, не, не, не разбомбим, То да. есть мы назначаем главного после его смерти уже там как, какой-то. То есть если тебя убили, есть возможность стать, стать, главным. стать главным, да. Ну как это... они также боевиков да, расстреливают мирных граждан, рассказывают, что они да. уничтожили боевиков это да так ну что давай еще на вопрос поотвечаем а, не получится ли с революции 5 -го, 11 -го, так же как с петицией вадим вадимов опять мы переадресуем этот вопрос вам же <laughs> да. Вы, вы, да. вы поймите одну важную вещь не может мальцев быть вместо народа мальцев может быть только вместе с народом со мной с тобой с вами с эдиком все вместе мы можем а Мальцев один возьмет и скажет, все, революция, начнись. Ну, не может такого быть. Вот Алексей Горяшин фишки мочит. Шаланды полные фекалии в России Вова приводил, и все игиловцы вставали, когда он в Сирию входил. Хороший стишок. Да, хороший. Не знаю, вот смотрите, да, вопрос в том, что... Уже на самом деле и Навальный верит в революцию 5, 5 ноября, а мы с вами еще сомневаемся. Уже пора и нам поверить. Вы думаете, для чего он выводит народ на улицу? Для того, чтобы опередить Мальцева. А, не понимаю, зачем Бажутину в президенты ему бы лучше в Росавтодор. Кто такой Бажутин? Бажутин это лидер ОПР, про которую организация перевозчиков России. А. Это дальнобойщики. Все, я помню фамилию и забыл. Про которые это... ходят там легенды, про их карусели, про их перегрузы, про их там документы с наклейками. Не знаю, насколько это правда. Но вот такие разговоры ходят. Вот программу Сулакшина нам предлагают рассмотреть. У нас есть программа Мальцева, и эту программу в виде ролика он стоит на первой странице артподготовки, Очень доходчиво за одну за две минуты. И ничего лишнего, сам Ничего самому. лишнего, да. Единственное, mm. я бы там по выборности все-таки добавил там по выборности прокурор, ну, прокуроры, судьи. А это там понятно. Что Нет, это оно есть. А. Я прежде всего добавил бы этих председателей избиркомов на всех уровнях ну избирательной комиссии. Я наверное, понял. Да. Там смотри какая ситуация. Мы же 5-11-15-16 писали. Соответственно, мы писали ее на год до. Понятно. Дальше мы ее, конечно, отредактируем. И там же есть уже правки там в программу кто-то предлагает правку, она там фиксируется. Вот не устаете ли вы ребят постоянно бороться не. Как не опустить руки, Эдуард Губарев? Ну, не опускайте. Мы не борцы, чтобы постоянно бороться, но я имею в виду. Как-то люди на ринге борются постоянно, ничего, выживают. Но тут вопрос-то, наверное, не в этом. Как сегодня люди выживают без денег? Это же постоянная борьба. Вот возьмите регион какой-нибудь. Мама без папы, да, ну как это называется, без отцовщина, да? И она каждый день борется за выживание, чем накормить ребенка, как куда отдать его, как сходить на работу, где поработать, это же постоянная борьба. Как она борется? Вот лучше у нее спросить. Мы то что сидим тут и разговариваем. Ну вот еще у нас пришли, видишь, даже Бухой он прислал нам денег. Бухой Бободжаниан? Я люблю боярышник, всегда пью его перед, перед эфиром. Эфир. Я мысленно с вами. Закусывайте. Я правда не пью читает что Джон и 500 рублей на наше общее дело. Я сумма 100 рублей и ни в чем себе не отказывайте. Ну, да. мы сдачу вам отправим. Боевик Мальцева СПБ 100 рублей. Мы после подписания петиции почти каждый день письма приходят с новостями из Белого дома. Ну, вы, ну, наверное, подписались не на петицию, Алексей, политику, а на новости в Белом доме. Не, почему? А это? Ну нет не шлют, ну нет, может, мне может, нет быть. ну если ты поставил там галочку, может быть ну может там, быть, да, для рассылки новости из Белого дома Кукусик 300 в каждом городе штаб Навального можно к ним съездить я сегодня писала сама имя, фамилию почту на петицию а потом звонила знакомым, просила в почте нажать на верхнюю строчку, как вариант отличная идея а, она взяла почту знакомых а ты их не заполнила очень хорошая идея. Да, да, Взять да. почту всех знакомых, кто сможет или не сможет, кто Но подписал, вас, не подписал. Есть, да. Вы отсылаете письма им на почту. Записать имя, фамилия, отчество, нажать, ну, имя, фамилия, почту, нажать подписаться, потом позвонить этому человеку, сказать тебе на почту пришло письмо из Белого дома, нажми на верхнюю ссылку, подтверждение. Очень хорошая идея. Но даже если вы не позвоните, ну, то, может быть, кто-нибудь и подпишет. И, и так нажмет, да. Да, это интересная тема, рассылка по собственной... Книги, по телефонной книги по сути. Ну дела, да, да, по телефонной книге. Mm -hmm. Кэти так. Мало, но от души. Свободу дорогу. Д. славе. Дядя Спасибо, славя. дядя славе. Сергей Талдом. 100 рублей без вопросов. Спасибо, Сергей. Елена Алба, СПБ. Подписала петицию с третьего раза. Теперь приходят письма о рабочих не Трампа. Видишь, второй ну, вот, раз. вот, да. Они просто и подписку рассылают. Но ничего, это же интересно. Мы же тоже должны за, за Трампом следить. Хотя бы одним глазом. А? можно да, отказаться Я думаю, да, мирный атом 100 рублей но петицию подписался всех ящиков не успел записать номер карты натальи повторите пожалуйста да еще раз сейчас повторяю, повторяю или... номер карты наталья а, сейчас мы откроем письмо Кстати, как дела у Яндекса интересно будет посмотреть после того, как все им объявили бойкот в течение уже сколько месяц назад, да, и Навальный сказал. Интересно, все-таки, как, какие у них результаты. То есть воздействуем мы или не воздействуем все-таки на них. Потому что нам бы. Вот номер карты Натальи. Напиши Наталья, да. Ребят, вы скопируете, перепостите. Не, лучше на самом деле. Вот. Лучше отсюда. Сейчас как никогда снова становится актуальной идеей, вернее, она никогда актуальности не лишалась, но сейчас вот в связи с этими событиями, что многие, так сказать, крупные игроки на интернет-рынке, ну вот те же там национальные поисковики и прочие, да, они начинают играть, ну, свою с государством вместе игру, да, ну, вот мы знаем, там, Касперский, да, с государством ведет игру, там, ну, вот, Яндекс, там, и так далее, вот, Опять я напоминаю и э, говорю э, о том, что нужно нам э, с вами а, а, ну, помыслить, как нам профсоюз сделать Это все-таки. Понимаете, профсоюз это большая сила. Это э, еще анархисты уже почти сколько, полтора века назад доказали, да, ну, когда там первые профсоюзы попозже да, начали появляться. Вот, э, вот эти тред юнионы да, они дают возможность воздействовать на на любого работодателя а в интернете еще и с большей степенью силы вот поймите если допустим рабочий объединяется в профсоюз на какой нибудь ну там на заводе да uh -huh. то м, они находятся здесь и их можно, ну, грубо говоря, в крайнем случае разогнать дубинками, да, или там тетушек прислать, ну, как обычно это делается, ну, или, может быть, там кого-то главных уволить, да, или там посадить под арест, ну, очень много вариантов. А вот здесь, когда выступают профсоюзы, вот, ну, в, в этом, в, в сетях... То есть делать ничего практически нельзя, это же международное дело. И вот представьте себе, что если вот у нас есть миллион человек в профсоюзе, и мы взяли и, я об этом рассказывал, но кто-то об этом не знает, да, и мы взяли и, например, приняли решение о том, чтобы бойкотировать Яндекс. Вот миллион человек, ты понимаешь, да. сразу те, которые Яндексом пользуются, а ты понимаешь, что ты Яндексом, если пользуешься, то пользуешься не один раз, а ну там несколько один раз, раз за день, 20, да. 30, При там, этом нажимать. ты пользуешься Яндекс браузером, Яндекс навигатором, да, да, Яндекс расписанием, да. Яндекс метро. И вот этот миллион человек устанавливает себе программу, проф, ну профсоюз, что называется, угу. приложение, да? И в нем просто идет общение, и говорит: вот мы что-то сказали, вот нам не, не нравится Яндекс, давайте примем решение, проголосуем. Если проголосовали, все. И как это делать? Если у тебя это стоит приложение, оно автоматом отслеживает те сайты, которые блокируются, и оно тебе, ну как члену профсоюза, не то что запрещает тебе туда войти, угу. но будет вывешивать простыню, что поэтому этому идет сейчас это. Воспользуйтесь другим браузером и ссылка, ну скажем, если у тебя Chrome не стоит или там, да, ну, да. понимаешь, да? да. То есть организовать это вообще ничего не стоит. Ну, я имею в виду с точки зрения программирования. И да? можно таким образом шантажировать. Призывать. Кого угодно, ребята, а профсоюзы это и есть шантаж главный, который может осуществить нищий по отношению к богатому, понимаете, да. вот, это, вот это именно так, то есть не то, что вот мы там добиваться чего-то, мы в принципе профсоюзы могут забирать и долю прибыли, вы поймите, что прибыль Яндекса, прибыль Фейсбука и всех остальных гуглей, да, это наша с вами прибыль, это еще никто особо не говорит. Это наша с вами работа. Да, это наши деньги. У них только кастрюля, а весь супчик варим мы. Кто-то принес огурчик, кто-то принес помидорчик. Кто-то фотографию, кто-то видео. Кто-то ложку большую. Но в принципе, да, все это варим мы, не никто иной. И поэтому мы имеем право на долю прибыли, как не крутите. Потому что мы новые пролетарии, которым даже не платят на простое воспроизводство, как раньше платили да понятно мы сильно углубляемся нет я просто тяжело народу будет это воспринять закидываю мысль не чуть расскажи людям о счетах мальцева в банках швейцарии швеции все зря сначала я хотел бы вам рассказать но тут они находятся слава сказал ни в коем случае при они не про счета. как я его знал да так, нету никаких, хотя нет, но я, ну, я не могу, ну, вы поймите, тоже, я же не могу вот на 100% быть уверенным, что у Мальцева нет счетов за границей, да, то есть это какая-то слишком большая ответственность, ну, там, в Швейцарии. Ну, поэтому расскажи, про которую ты знаешь. А тогда и рассказывать нечего, ни про один я не знаю. У меня был когда-то, ну не у меня, а у нашей компании был когда-то этот самый, давным-давно, 20 лет назад этот офшор, даже не в Швейцарии, а в Люксембурге или в Лихтенштейне. Вот ты, Василий Кушнарев, вот это ты дурак. Почему такую ты программу дурак? сделаем, а она сама все делает, зашибись, а нам денежки. Ну и дурак. Но вот. это он к тебе пишет, типа, ты такую программу выдумал. Так погодите, это уже сделали одну, такую программу не один, но, а блокчейн это что? Не такая ну, программа? такая же, конечно. Но он да. просто не знает, а называть тебя дураком или меня, не знаю. Ну, не знаю. Сейчас майнинг ⁇ это одна из... Программа делает майнинг, да. зарабатывает биткоины. Сейчас Даже это... можете ее не, не сочинять. Биткоин 2000 любую... долларов стоит. Да? Две, две, две... Нет, нет, 2,700 он поднимал, сейчас, сегодня только курс смотрел, 2,650, когда я смотрел, 2,653 курса покупки, 2,666. Ну, 2,600 тысяч долларов. Да Эфир, посмотрите, как он Эфир, стоил. Эфир вообще, да, 200 долларов стоил, сейчас под 380. Он в феврале еще 30 долларов стоил. Ну. То есть, ты понимаешь? Я за, за неделю, в смысле. Ну, это да. Ну, он, ну, они, да, они не то, что они все время растут. Ясно, что они, ну, в основном, это сам. Бабаджанян не русский Какого уя он лезет в российскую политику Жульё, Спартак пишет 90 Но мне, к сожалению, ни в какую другую политику Я не могу полезть По причине того, что я других языков не знаю да? И, конечно, если бы я знал татарский То я бы только татарской политикой занимался А если бы уж английский да? Ну, я не знаю Тогда Слава бы уже был бы Как минимум пером, Я думаю вот видишь, Эдик, ты горячий парень, тебя пьяного боится ФСБ, делай революции, Андрей 75. Это да я я просто пью. он давно слушает, Помнишь я эту не пью. историю. Но 5 наверное, надо рассказывать. Надо будет напиться. Тогда Слава рассказывал было так Старый подписчик. Ну, в смысле, давно подписано, не того, что возраст большой. Ну да, да. Иду в Думу от партии Кони России. Тоже и... кони России. Это тоже, -то, на по. Кони. кони. Б... Наверное, это какое-то отщепление «Единой России», «Кони России», ну, не знаю. Они же вроде как «Медведи», не знаю даже, кого конями там коней, надо. «Кони» и «Медведи» Ну, «Кони» по идее от партии «Анархистов» должны идти. Собаку Путин. Не русский, не говори по-русски. Не говори по-русски, я тебе сказал. А чем я говорю? Писать? что Росгвардия потратит какие-то там деньги на... Коней будет закупать. Нет, не Нет. я в новостях сегодня читала. Ну, так что завтра посмотрим. Как смотрите, конь скачет сразу? Ну вот он наверное, тут, а, вот, в, коня, в коня превратился, этот, да. пошел. А собак они не думают закупать. Но ну, они же тундри на собаках должны ездить. А Бо, боевые собаки Росговардия нормально. Лучше Лучше козлов. Официально через суд еще так не наезжали на вас, чтобы прикрыть. Нет, не наезжали. А как, нас а как наехать? Чем, за что Понимаете, мы вот мы с вами сидим сейчас в Ютубе, так называемом, да? Который вот зарегистрирован. И вот это такая фигня, которую можно прикрыть. Вот так она устроена, что ее либо можно прикрыть либо целиком, либо не прикрыть вообще. Да? Вот как на Ютубе можно канал прикрыть? Легко. За нарушение авторских прав. Да? Ну, там флажок поставили, там что-то такое. За порнуху, пожалуйста, легко. Вот, ну, ну, это у нас нет ни автор... нарушений. Мы сами авторы. У нас это самое. с порнухой все нормально. Поэтому... Собственно, они не могут ничего а, с этим а сделать. Они Навальному, суд, э, написал постановление, чтобы он удалил своего Димона. Что сказал Навальный? Не удалю. Ну вот, и что они ему сделали? Ничего. Сказали. Они говорят, мы Трампа будем бомбить. Они вас. Навальному не могут ничего сделать в Ютубе. на вас. да Росгвардия на собаках, Путин на медведе У нас ребята хотели по конкурсу фотографии высказаться. Просим. Нет? А, есть у вас да. Да, сообщение какое-то? Да, да, да. ага. на Давайте. На Давайте у на нас на... еще время. А... Говорили, что в, четверг, в да. Да. Как мы без тебя Возьмите стульчик скоро я уеду, не переживайте. Думаешь, я переживаю? А кто же будет еду готовить? Сами. Сами кусами. они готовить не будут, они будут есть как в местах заключения. Это сухой доширак. Да, мы не едим сухой доширак, мы балуемся колбаской сыром. Сухой. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. еще здравствуйте, раз. Да. Еще здравствуйте. раз. Всем, Рассказывайте. Да, всем здравствуйте. Мы арт подготовку инфо. Хотим объявить, что мы снова запускаем наш конкурс на лучшее тематическое фото. Присылайте, значит, свои фотографии в Твиттер, в группу «Артподготовка.Инфо». Значит, конкурс наш продлится с 20 по 27 июня включительно. Присылайте фотографии. Мы будем смотреть, выбирать. Наверное, будут уже пользователи да, в группе ВКонтакте. Будут голосование, да. То есть теперь мы выбирать не мы, а именно пользователей непосредственно. Да, чтобы все было честно, чтобы люди сами выбирали победителя. Кто им больше всего понравится, тот и будет победителем. А как они будут голосовать? Не голосовать? Да, вконтакте в паблике будут вставляться фотографии. фотографии да, и будут. ставятся лайки. И кто больше лайков соберет, тот и будет победителем. Либо в виде А вот ту, ну, вчерашнюю мы еще не выложили ваш ролик на канал. Нет, не выложили. Ну, вы же фотографию ну, показывали, да, да, одну. И пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить значит, создателя одного из пабликов ВКонтакте, Илью Байкалову и администратора этого же паблика Анастасию Федорову. Да, за, содействие. за предоставленную нам площадку, Парить, за предоставленную нам площадку и за большую помощь в проведении этого, этого конкурса большое спасибо вам ребят да и их группа спасибо это... байкалову за предоставленную площадку и рисуйте побольше побольше побольше да, всего. Да, и... какая тема конкурса тема конкурса ну пятое одиннадцатое да, можно прислать свои фотографии там погромче с погромче в общем, на что фантазия ваша способна, пожалуйста, В общем, на Вы, Да, знаете, да на услов... условия впереди. Да, да. Условия это. конкурса размещены как раз-таки в Твиттере, Инфо и вот в паблике за Вячеслава Мальцева. Да, и там а. ссылка, она висит под видео, это неофициальная группа ВКонтакте. Да. Так что да. смотрите, переходите, пожалуйста, присылайте. Свои фотографии, да. Не обязательно фотографироваться, не обязательно присылать свое лицо, можете... Ну, не знаю, сделать какую-то инсталляцию, да, сфотографировать какой-то перформанс, чтобы это было красиво, но тематика 5.11.17. То есть, там, я не знаю, наклейка как-то красивая, в каком-то красивом месте наклеена, то есть, что-то необычное. но в нашем твиттере там есть фотографии, как примеры да. предыдущего конкурса, вы можете посмотреть, вдохновиться и сделать что-то свое новое. Все? Да, всем Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну что, мы тоже на этой радостной ноте, я думаю. Сейчас мы еще решать. посмотрим донат. А ты хочешь еще дочитать? Да, то нам все время выдвигает претензии по поводу того, что донат не дочитали. Видишь как? Давай, читай. Или меня почитать? Для разнообразия. А ты давай. видишь, давай ты для разнообразия. Ган пишет, на тысячу рублей, спасибо. Волш, нужны яркие ведущие на канале. Пусть не выпускает хотя бы короткие видосы иногда. Пусть. Я с вами совершенно согласен. И Костя, наверное, не возражает. Конечно, конечно. Да, только ему это скажите. Только, о, а только мы -то тут при чем? Мальцев нам прислал 100 рублей, наверное, из тюрьмы. И свободу укупнику. Спасибо, Но... Слав. А он вроде свободен, он же съел перед ЗАГСом свой паспорт. Кто же его арестует? Теперь без паспорта, да? Так, что вроде. А, это все мы уже писали. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Помните про рифкоины? Кстати, мы сейчас тоже готовим ролики про рифкоины. Если будет возможность, скидывайте нам на Малцев. Как мал cf 64 собака ком Да, скидывайте нам Подписывайтесь на канал «Арт подготовка большими буквами английскими. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь. Там есть кнопочка поделиться в соцсети, в видео. Помогайте распространять информацию. Спасибо. Ширайбиков спрашивает, что мне делать с 5-11 прямо с утра? Дома не сидеть, одевать голоши, ну, в зависимости по погоде, да, одевайтесь потеплее. И выходите на, наружу. Кто не может выйти, кто, может быть, люди э, с кровати не встают. Ну, хотя бы голову высунуть. Ну, вас спонсирует. Вот пишут, спасибо, Костя Эдик, что читаете чат. Пожалуйста. Это вот, вот это самое легкое. Это не мешки, ребят, не мешки. Чаты читать. Ну что, спасибо вам, что слушаете нас, что не бросаете нас, пока Мальцев у нас сидит в местах не столь отдаленных. Я думаю, что... До четверга, еще раз напоминаю, четверг, Москва. 22-е, Москва, мневники 6, корпус 2, в 13.00 скажу. 15 или? В 15. 15.00. 15.10, даже Ну, 15, да, 15 там соберемся, пока что. Значит, что мы туда будем? Шарики, галочки, галочки приветствуются, шарики приветствуются, все, что может Что может, да, взлететь. Дудки приветствуются. Змеи воздушные. Конфетти. Конфети, да, все приветствуются. Вот эти такие, знаете, которые Вот такая вот. Язык такой, да. вот ну такая, да. Вот это все. Не, вообще хорошо шум, гам, пляс, потому что время не позднее. Да, да. Цыгане медведи нам пару медведей, тоже, да, тоже подойдет. Можете, можете самого медведева на цепи привести, это будет хороший подарок мальцу на выход. Заставим его сказать, что Путин во всем Или хотя бы одно фамилица, да. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, до свидания.